Вдруг с тобою? Не шути, прошу, со мною? Не могу тебя понять, любовь моя. Раньше песни мои пела, от любви моей тямлела. Я не знаю, что с тобой, любовь моя. Что случилось вдруг с тобою? Не шути, прошу, со мною? Не могу тебя понять, любовь моя. Раньше песни мои пела, от любви моей ты млела, Я не знаю, что с тобой любовь моя Любила, бегала, бегала, раньше за мной ты не таяс. Плакала, плакала, слезы роняла, не тая. Любила, бегала, бегала, раньше за мной ты не таясь. Плакала, плакала, слезы роняла, не а любовь моя. Наступит лето, и тебя я встречу где-то, и услышу снова, я люблю тебя. Верю, что поймем друг друга, жить не можем друг без друга. Знаю, что ты сооснована лишь для меня. Знаю, что наступит лето, и тебя я встречу где-то, и услышу снова, я люблю тебя. Поймем друг друга, жить не можем друг без друга, знаю, что ты создана лишь для меня Бегала, бегала, раньше за мной ты не тая. Плакала, плакала, слезы роняла, не а я любила, бегала, бегала, раньше за мной ты не таясь. Плакала, плакала, слезы роняла.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 O